Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, их опубликует, если они будут конструктивны и в тем. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежую мою авторскую цитату, написанную мною на днях, посвящается она всем рок звездам которых уже нет в живых. Я постоянно смотрю истории разных известных рок-звёзд и поп-пёст. Получается, что многие начинали нищими а получив славу и деньги, не смогли справиться со своими пороками. Возможно, есть те, которые сейчас на этом пути, будущие звезды также не смогут удержаться. Поэтому те, кто желает славы и деньги, читайте мои цитаты, возможно будете спасены. Итак, я сварганил эту цитату, есть еще сотни как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Нищий-нищий стал богатым и пробил себя всего.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 В качестве аудиодорожки я использую демо записи живых барабанов для альбома Потроши соседей, пусть горят в аду. Чтобы им было тихо, пускай они мне платят в сду. Проекта DJ Кагун, он же DJ Чаклун, сыгран мною в далеком 2016 году. На репточке All Stars, сейчас она называется B5102. Купить его и все мои релизы можно написав мне в личные сообщения в соцсети Facebook. Цена за каждый релиз 5 евро по курсу.